коллеги всем привет с вами Алексей Федорцов и в этом видео я хотел бы пригласить вас на небольшую зум сессию которая посвящена разбору той воронки найма удаленного сотрудника который работает у меня и давайте расскажу немного что будет на этом мероприятии, на этом вебинаре немного пройдемся по болям это те боли которые были у меня и наверняка есть у вас и в процессе работы парочку лет назад я столкнулся с большой сложностью в найме сотрудников для того чтобы привести и начать работать с собой, человека, который удовлетворяет моим потребностям, мне было необходимо потратить кучу времени. Кроме размещения вакансий, мне нужно было собеседовать людей, мне нужно было обучать их потом и так далее. На данный момент в этом продукте, в этой воронке удаленного найма реализована схема та, которая близко к идеальной. То есть в ней все еще я присутствую немножко, но все происходит без меня. Человек приходит, квалифицируются, то есть подбираются именно те сотрудники, которые нужны именно мне, с теми заданными параметрами, которые нужны именно мне. Далее сотрудник проходит обучение, предобучение, уже в самой воронке, и приступает к работе, готовый уже на четверочку с плюсом. Вот. То есть я начинаю работать с теми людьми, которые уже знают, что делать, уже подходят мне по профилю, и уже обладают теми навыками, которые мне необходимы на данную вакансию. Вот. На этом мероприятии подробно разберем эту схему. Я эту схему даю в своем личном наставничестве, поэтому материал хороший, отборный. Да. Пройдемся по шагам, посмотрим, каким образом реализована воронка у меня. От момента разработки до момента конечного результата, каким образом э, все реализовано, для того, чтобы вы могли получать хороший конечный результат и я все вам покажу, все пошагово дам рассчитывайте примерно на полтора часа и будет какой формат то есть будет формат первых, в котором могут участвовать все, и будет второй формат он платный, да, который уже на первом этапе мы сделаем обзор небольшой воронки рассмотрим все ключевые инструменты поверхностно и затем в платную сессию уже перейдут те, кто оплатил мне в личку и продолжат работать. Если вы еще не понимаете, хотите ли вы или нет этого продукта, то, пожалуйста, приходите на бесплатную часть, посмотрите, если вам зайдет. Стоимость небольшая, по крайней мере, я ее закладываю для того, чтобы полностью купить дальнейшие вложения в трафик по этому направлению. Я планирую продвигать эту воронку как отдельный продукт, поэтому приходите, посмотрите, сможете реализовать у себя, посмотрите, как реализовано у меня и... Получите все нужные материалы для того, чтобы у вас работал так же, как сейчас работает у меня.